У вас намечается праздник? Приглашаем в кафе-ресторан «Армавир» — город Пушкина. Красивый зал, живая музыка, приветливый персонал. Забронировать банкет в этом месяце от полутора тысяч с персоны можно на сайте. Анимационные ролики «Line and Space». Современный метод продвижения бизнеса.